просили я буду постепенно снимать разных стран постараюсь а вот э, поддержите это видео лайком пожалуйста кто не подписался подписывайтесь будет очень приятно мне дальше будет интересно будет много всяких сух поев распаковки на разные товары в общем дальше будет интересно так давайте откроем этот суточный совпоек меню номер три армии польши я не знаю где здесь что ну здесь будем по порядку все потом обозревать здесь вот такой вот пакет это я так понял концентрированный какой-то в общем энергетический сок или что-то такое в общем ладно пока отложим все будем скрывать все будем пробовать сейчас так здесь такие столовые приборы здесь по крайней мере их здесь Ложка вилка, ножик, чайная ложка и салфетки. Так, дальше у нас идет хлебцы. Да, вот такие хлебцы. Так, дальше. Дальше еще один такой вот набор. Это второй. Очень хорошо, мне очень это нравится. Третий, отлично. Вот. Ух ты. здесь у нас идут стаканчики даже ничего себе! я подготовил кружечки так здесь погнали это у нас леденец еще леденец еще леденец это со вкусом шоколада леденцы я так понимаю вот. здесь такая жевательная резинка ментоловая сейчас все распакуем так что у нас здесь еще здесь у нас возможно это перец соль да скорее всего это соль перец еще жвачка три жвачки резинки так здесь кофе написано кава рощинно и здесь тоже кофе так здесь сахар у нас вот такой вот сахар здесь у нас а вот энергетические напитки я так понимаю три штуки со вкусом апельсином вот здесь слип пакеты а для чего а, это мусор наверное выбрасывают. в общем не знаю посмотрим что там дальше еще какой-то пакетик еще какой-то пакет это что у нас такое что это такое? У нас? Кто знает? Напишите, что это такое. Похоже, как на салфетку. А может быть, это бумажные полотенца, наверное. Похоже, они такие, похожи как на фильтры для воды. Ну прикольно, прикольно. здесь дальше что у нас идет дальше у нас идет концентрат написано ну по-польски я и не понимаю ну в общем какой-то концентрированный напиток видимо здесь что-то а это горячий шоколад я так понял ну в общем шоколад здесь у нас ух ты у нас здесь разогревалка есть ничего себе Сейчас посмотрим. Вот такая вот штуковина. Польские друзья нам положили. Это что такое? Блин. Я даже не знаю, что это такое. Так, здесь, видимо. Блин, для чего это все? Ладно. Не судите, в общем, строго. Первый раз это все по... Ну.. Получаю и еще не, не определился, что для чего здесь. В общем, так еще концентрат какой-то чего-то там, еще концентрат. Ага. здесь у нас идет перечень в меню на польском. В общем, паузируйте там, читайте, кто понимает польский язык. А вот я его лично не понимаю, поэтому попытаюсь как-то расшифровать что как в общем так ну тут кое-что разборчиво способ приготовления посылки а В общем не знаю сейчас наверное полевых условиях лучше всего в квартире я эти химические реакции проводить наверное, не буду я посмотрю что он к чему Фу, воняет какая-то реакция тут проводится Это с чем-то ага. здесь у нас спички а вот они эти спички модные которые не тушатся в воде там при намокании не, не гаснут вот здесь три спички что еще здесь такое у нас и, наверное это от печечки от вот этой, этой же так и здесь еще коробок спичек вот такой вот тут довольно-таки много серы на них тоже какие-то специальные спички так мы это положим туда это сухое горючее просто вот это вот почему здесь я не пойму написано типа что он тут ядовитое а что-то вот он вред природе типа наносится отчего непонятно в общем, ладно пока это в стороночку сейчас еще достанем что-то и будет все понятно уже более детально все изучим пакетики пока в сторонку печечку эту сторонку Дальше. Угу. это у нас какой то паштет все в пакете как видите да, запаковано ну, здесь чуть под мятым а вот это что а нет тут написано сладинки ну, видимо это или джем что-то такое ну, здесь у нас Ну, в общем, что-то мясное. Походу что-то мясное, наверное, паштет. Все-таки вот это. Нет. Так, это что у нас тут? Ну здесь у нас какое-то овощное, что-то тут, какая-то приправа вот такая сейчас отпечатаем посмотрю более детально что это о, о. а понятно это в общем это сухофрукты видно так это сухофрукты это бананы в общем это походу ананас тут бананы вижу там что-то еще в общем, как-то так. Это, наверное, заливается кипяточком, делается, типа, вот, компотик, что-то такое, в общем. Напишите, кто знает. Так. Это уже какой-то тоник, тонизирующий напиток, в общем. Вот такой вот, вот это сюда. Здесь, так. Это сюда сейчас. Так. Подмятая баночка, ну ладно. кто-то в соусе в собственном типа властный соус непонятно в общем сейчас я это все выгружу а потом буду по отдельности это все снимать вот такая плиточка шоколада польского черного вот 60 процентов какао так, сладенькая мы оставим потом еще одни хлебцы Здесь у нас тоже какой-то батончик. Так, здесь тоже какой-то батончик. Так, И здесь тоже типа мюсли. Вот такой вот батончик. Так. Галеты. Еще конфетка выпала. Галеты. Так. Здесь мед. Такой вот упаковочки медок. Дальше у нас идет капец. В общем, такая штука. Не знаю, переводите. Я без понятия. Здесь еще одна. Это написано бигус с колбасой. Это я разобрал. Это же такое отдавленное все битое. Почему-то такое вот. вот. Еще один галеты. Так, ну что первое? салфеточки можно накрыться ими как одеялом размерчики конечно да штуковина запахла горошком зеленым горошком запахло так сейчас будем пробовать аккуратненько так чтобы нигде ничего не грызать. так ложечки кстати поплотнее будут мне кажется чем в украинском сухое. поехать а в принципе нормально в общем так, смотрим. Здесь у нас... Так, это что у нас тут такое? Я взял. Пол... Ну, в общем, какие-то котлеты в чем-то, в каком-то соусе, собственно. Какие-то фрикадельки, по-моему. Что-то такое. В общем, сейчас... Вот так вот выглядит их тут, по-моему, сейчас сколько? Четыре штуки. Таких вот размеров. Вот, сейчас мы возьмем это на тарелочку выложим на тарелочку смотрим в разрезике так ложечку сюда я тут у нас нож едочка ну это вот оп, помощники опять прибежали ко мне так в, разе, в разрезе выглядит вот так вот тут. Помощники уже ждут, когда им перепадет кусочек. <смех> так, ну, а теперь попробую все-таки вернемся к этой э, самогревающей печи. Там, или, там, там не саморазогревай, а печечки В общем, надо попробовать и посмотреть, как оно. Э, здесь, кстати, есть такая вот инструкция. Вот. Так, ну как указано это все посмотрим вот так вот так это вот так Это внутрь получается вот такая вот штуковина да у нас. а эту штуку надо гнуть вот так и вот так попробовать типа на це сюда за банку и вот так вот ее можно снимать прихватка такая ну, нормально так ну давайте попробуем разогреть у нас закрыта но ну, воняет конечно это сухой горю не ну, так как у нас в принципе такого запаха сероводородного нету Ну что, ставим это сюда на печечку, пока здесь разогревается. Мы откроем вот эту баночку. Так, сейчас это Так. Нет. Вот, я же хотел попробовать. Да, в холодном виде сначала. Эту штуковину, потом уже в горячем. По вкусу фигня полная. Блин. Он такой как... Похоже вот на вот кошачий корм, да? Наверное. Вот это они, наверное, сбежались на запах такой. Но я не знаю, сейчас в горячем виде попробую еще. В общем мы нагрели не так долго конечно все же печка это может пропалить стол я не хочу этого лишние проблемы мне не нужны с женой вот. сейчас попробуем как в нагретом состоянии это будет сам вот этот соус он в принципе вкусный но Опять же говорю, вот эти вот тефтельки, какие-то они не очень естественные, даже вот в нагретом состоянии. После разогревания появилась какая-то остринка такая. Вот. Так. Выловить это все. Да, конечно. Лучше намного они стали, конечно. Когда разогрел я это все. Но, тем не менее, ожидалось... Что-то такое вау какое-то, ну такое более естественное. Я понимаю, что тут консервантов очень много. Но, тем не менее. Так, ну, следующая у нас такая. Горячая, горячая. Отставляем это в стороночку. Теплая. Так, следующий у нас будет... Так, подождите, подождите, ребята, подождите. Следующее это у нас бигус с колбасой. подожди подожди так здесь у нас куча капусты тушенной вместе с колбасой вот где колбаса я пока не вижу ну а вот порезанная колбаска такая вот как типа копченая вот такой в кольцах сюда сейчас попробуем Да, копченая колбаска. Капуста такая, ну вот как домашняя тушеная капуста. Много, очень много кусков колбасы здесь. Прям здесь больше колбасы, чем капусты. Прям очень вот, очень-очень вот много так сейчас еще отдельно капусточку попробую М -м -м. это в принципе даже можно есть холодным вот не обязательно разогревать я совсем забыл про а, хлебцы хотел бы попробовать их не, польские хлебцы Угу. Нормальные, ничего, такие хлебцы. Угу. Да, бигус вот этот очень понравился мне. Колбаска вкусная. Угу. Так, что у нас следующее? Следующее, откроем вот эту баночку. понял. он да, это паштет. Так. Такой розовенький с жирком здесь. Паштет или нет? Для паштета он слишком какой-то твердый вот так это все выглядит вот так вот такой паштетик нет это не паштет это как как типа ветчины что-то такое вот как раз Угу. Так, смотрим. Что следующее? Ну, в принципе, вкусно, да. Мне понравилось. Вкусно. Это не паштет, это как ветчина, вот консервированная такое вот. А вот. Так, следующее. Вообще ничего не разобрать. Я не пойму. как Читать это все. Ну, в общем, это вот такая вот штука какая-то. Сейчас будем идентифицировать ее. Опа, а здесь как тушенка какая-то. Так, берем ложечку. Так, вот так это выглядит все. Это тушенка, ребят. Тушенка, которую нельзя ковырять вот. Так вот. Тушенка вкусная, хочу сказать. Чувствуется мясо, ну, почему-то. Я вот не пойму, вот в украинском э, сухпайке, также вот в польском вот э, тушенка какая-то слишком она перемолота на фарш, нет таких вот именно кусков, ну вот, а ну -ка. ну хотя в принципе какие-то волокна тут различимы, если Тушенка вкусная. Да, сто процентов. Прикольно. Очень вкусно. Так. Так, здесь у нас, в принципе, такая уж... Трапеза мясная вся закончилась, мы попробовали. Сейчас будем приступать к, пробу, к пробе сладости всех. И а также вот этих всех тоников и энергетиков всяких напитков. Так. Так, пробуем тоник. Здесь написано.. Я. Так, вроде как разобрал 250 миллилитров воды, нужно ее развести. Есть у нас вода. Никогда раньше такого подобного не пробовал ничего. Вроде бы все. Запах имеет апельсиновый, что ли? Да, повеял аромат именно апельсина, такого либо лимона, что-то такое, цитруса, в общем. Такой вот тут мутная такая шняжка получилась, жижа. Ну, попробуем. М -м, да он вкусный. Это такой лимонный прикольный напиток, кисло-сладенький. Вообще, я не ожидал. Отличная штука. Чем-то похоже на шипучие витамины. Для тех, кто не понял, это холодная вода. Я в холодной воде это все растворял. А, так. Вот эти фрукты, здесь написано, что тоже тут небольшое количество воды. А, заливаешь их. И я так понимаю, что просто они как типа размягчаются, вот эти сухофрукты, и превращаются в такие мягкие фрукты. Типа как и ешь ты как бы фрукты такие. В общем, как-то так. Так, дальше. Что у нас дальше? Здесь у нас тоже какой-то концентратик такой. Здесь у нас витамин С, вот так тоже 250 миллилитров. Сейчас здесь такие вот гранулы, как чай такой был в гранулах. Может и сейчас есть, но я такой не покупал. Давно очень не покупаю такой. Малиновый вкус. Ой, вкус запах сразу. Я не знаю, может быть, это надо было какой-то горячей воде разогревать, чтобы оно более-менее растворилось. очень очень насыщенный малиновый вкус тоже кисло сладенький такой вот М -м -м, очень прикольно так идем дальше а, здесь фрукты. А, так сейчас мы попробуем Горячий шоколад и кофе. Какой-то тут... Под лапумам, что ли? Какой-то Запах очень шоколадный такой. у нас кофе кофе растворимый он везде мне кажется одинаковый Поэтому... ну да он такой же похож как и в украинском сухойке. похож на все это кофейный напиток не натуральная кофе сейчас мы зальем и попробуем вот Залили мы горячий шоколад и кофе кипяточком. Не стал я полный, полную чашку заливать для более насыщенного вкуса, чтобы попробовать шоколад. Вот. Так. Кстати, сахар. Кстати, вот эта вот штука, которая я думал, что это какой-то напиток, это касается салфетки с ароматом лимона влажные салфетки. Вот такие вот обычные влажные салфеточки. Но почему-то они очень все сухие. Лимон чувствуется. Запах, но они сухие. Хотя здесь. Подайте, подайте, подайте. Изготовление. Даты изготовления здесь нету почему-то. По, по крайней мере, я не вижу. Так, сахар. Сахара, в принципе, здесь так многовато. И вот я заметил в сухпайках вот в украинских. Вот сахар очень-очень сладкий. То есть такой. Очень прям сахарный, сладкий. Так, приступим к кофе. Кофе хороший, кстати то я думал, так, так в украинском сухпае будет такой как кофейный напиток. А это прям кофе-кофе. О, такой прям крепкий кофе. Да. Так, дальше пробуем. Горячий шоколад тоже очень вкусный. так давайте попробуем как раз батончики здесь у нас вот такие вот мюсли в шоколаде мягкий приятный на вкус угу. чувствуется малинка здесь угу. мне вкусно так, запьем кофе следующий у нас какой-то батончик вот такой вот тут. сейчас мы узнаем что это за батончик <кười> <кười> <кười> тоже какие-то нюсли. энергетический наверное батончик такой то что он в бумаге. В чем это? Не пойму. Ой, блин. Что это такое? Какая-то фигня. Я подумал, это как бумага. Думал, ничего себе. Но она вроде как съедобная. Или это я дурак? Не пойму, что это такое. <смех> ну, в общем, не дай бог я сожрал бумагу, блин, по-незнанке. <смех> ну, оно такое, как бумага, это, наверное, есть бумага. Хрен его знает. Напишите, если кто знает, что это такое. Но оно тает во рту, не так, как бумага. Ну, вообще капец ладно не буду позориться дальше отставляем в сторону я поломаю его Оп. М -м -м. вкусный шоколад дам черный вкусный шоколад вот эту штуку которая думал что это паштет почти русским языком написано повидло и слив ну, ничего с кем не бывает вот такой вот у нас повидло сливовая но намазать на галеты. Попробуем, кстати, галеты. Так. Ну, эти галеты вообще дубовы. Офигеть сначала отдельно попробую да не черствую где моя ложечка Галеты очень-очень твердые. Так, попробуем ложечку меда. А раз уж мы пробуем все, так все, тогда и будем пробовать. мед мед как мед так что у нас а у нас еще вот эта вот штука которая я залил водой теперь она сейчас его перемешать надо И посмотрим они набухли тут Вот так вот разбухли наши фруктики я тепленькой водичкой залил их чуть-чуть потряс пакет сейчас попробуем ну да обычные фрукты вкусные так пойдет дальше что у нас еще остались у нас и леденцы сначала кофейный, так как мы кофе пьем. Вот такой вот леденец кофейный, видно? Угу, очень вкусный. леденец вкусный мягкий такой внутри такой цитрусовый сейчас попробуем жевательные резинки так ну это перец у нас мы его не применяли не применять не будем потому как по мне солью там все нормально в блюдах слишком соленый пища не не люблю полюбите так это у нас еще кофе и так водой Подытожим насчет этого польского сухпайка. Он мне, в принципе, понравился. Очень питательный, вкусный, сытный. Вот. В принципе, в принципе, все съедобное есть. Можно в разогретом, конечно, виде. У меня вопрос насчет вот этих вот фрикаделек. Из чего они сделаны? Вот. Потому что какой-то довольно-таки необычный вкус. А так, все консервы остальные очень даже вообще отличные настоящие ничего там искусственного в принципе нету э, здесь у нас остался еще кофе здесь еще у нас э, малиновый напиток этот остался есть еще вот такой вот я надорвал чуть-чуть ну в принципе сейчас его тоже попробую здесь с маком э, овощей почему-то овочев. Я не знаю, что это такое, но в принципе, как... наверное, это лесные ягоды какие-то. Сейчас еще, в принципе, попробуем. Вот. А так, все меня устраивает. Мне понравился. Это, напоминаю, меню номер три, кто будет заказывать себе, если кого-то это заинтересовало. Бигус а, этот с капустой колбасой тоже очень хороший. А, паштетик. Вернее, не паштетик больше, ну как, я не знаю, ветчина какая-то консервированная, розовенькая вот тут. Вот, вот. Тоже в принципе ничего так. Вот, Сейчас мы попробуем еще вот этот вот. Кисленький напиток такой вот. <с Costco> я не пойму только, почему там написано овачов каких-то, что-то такое. Где оно тут? На осмаку Овачев, что-то там такое. А вот. Ну, как бы пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте поддержите мой канал лайком, подписывайтесь. Буду дальше продолжать снимать ролики сухпаями различных стран. Следующий я Хотел бы снять там в ближайшее время это Америка и может быть Британия или Франция. Ну, наверное, скорее всего, или Франция и будет Америка. Еще не определился, какие именно. Буду снимать, но в общем спасибо, что со мной. Спасибо, что смотрите вот это вот все, что я здесь вот ем и пью. Всем пока. Не забывайте подписываться. Пока.